Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Владимирович. Я хочу поделиться с вами своим опытом, как мы опускаем стальную обсадную трубу, которая не имеет резьбы. Мы изготовили вот такую экспериментальную пробку опуска. Главное ее назначение – это удерживать большой вес обсадной колонны, а также возможность вращать обсадку при работе с одновременной обсадкой или в других случаях, когда это требуется. Затянув пробку на трубе, как обычно, вставляем переводник в элеватор, и поднимаем трубу. Как видите, монтаж сварной обсадной колонны мало отличается от монтажа резьбовой колонны, но имеет ряд преимуществ перед резьбовой обсадной трубой. При качественной сварке такая обсадная колонна имеет несоизмеримую с резьбовой колонной прочность, герметичность, а также сохранность толщины стенки трубы. И это идеальное решение для очень сложных геологических разрезов. Далее устанавливаем в кондуктор для сварки. Обратите внимание, очень простая, но очень эффективная штука. Швеллер и две цепи. Одновременно этот кондуктор для сварки может служить хомутом для удерживания обсадной колонны. За годы эксплуатации этот кондуктор для сварки труб в работе показал себя идеально. Я изготовил три таких хомута под основные размеры стальной обсадной трубы, которой я работаю. Зафиксировав трубу в кондукторе, свариваем концы обсадных труб. Не забываем пользоваться качественными электродами. Даже при не совсем качественной торцовке обсадной трубы, если она производилась, например, в поле, после сварки вы получите идеально ровную обсадную колонну и, как следствие, качественную обсадку скважины такой трубой. На этом видео я показываю, что пробка опуска надежно удерживает обсадную колонну и отлично передает крутящий момент, позволяя гнать обсадную трубу с вращением и промывкой по разборному известнику Без всяких опасений, разрыва, обсадки по резьбе. Друзья, с вами был Павел Владимирович. Подписывайтесь на мой канал всем зрителям и подписчикам. Огромный привет с полей и до новых видео.